Эй. В общем, друзья, начну с того, то, что я купил русскую картошечку, И это не простая русская картошечка, я вообще издавний фанат русской картошечки, то знаете, она с нанотехнологиями, вот видите, не видите, ну короче, Офигенная технология. Прикол в том, то, что эти чипсики отличаются от, от всех остальных в том, то, что здесь нет акриламида. То есть тут 0% канцерогенов. А канцерогены, с чего вызывают что, вызывают кое-что страшное. Так. И, кстати, говорят, есть такая, такой миф, то, что от акриламида тупеют. И... Так что? Посмотрим. <з> <Purple> Я их теперь буду есть, наверное, чуть ли не каждый день. Хотя вряд ли. Это была реклама, да. Надеюсь, русская картошка... И, кстати, блин, русская картошка мне за это даже не заплатила. Я заплатил даже. Рублей 50. Так, короче. Это была такая рекламная интеграция в начале видео. Ну что, поехали? Сколько можно уже? Не, я просто не мог не высказаться с такой сенсации, понимаете? Ну продолжаем. Мы отбили барона. Но навсегда оставить эту проклятую пустыню позади нам мешает нехватка топлива. Uh -huh. Так что пока остальные готовят Аврору к отъезду, я, Гюль и Дамир должны пробраться в нефтяной терминал и выкрасть оттуда цистерну с топливом. Выкрадем. Нужно открыть ворота изнутри, чтобы ребята могли подъехать на дрезине, прицепить цистерну и уехать до того, как бойцы барона успеют очухаться. Uh -huh. Гюль с Дамиром будут ждать меня возле терминала. А, напоминаю, в прошлой серии мы стырили у них воду, а сейчас и топливо. Вот они, конечно, несчастные. Какая-то кучка кастролеров взяла и, короче, их вот так вот. Вернее, я. Да. Я. Артём. Такс. Ну что, стартуем? Ой, не-не, нехорошо, прям тормозит страшно. Что мы сделаем? Так, так, так, так, так, что я могу сделать? Ну, надо подумать. Так, ладно, поставлю на ультра. Да, да. Ну, куда деваться-то? Представляете, не тащит метро в сервера Nvidia на максималках прям. Прям ну не тащит. Очень странно. Да, вообще лучше не стало. Так, ну что? Здорово. Так, ну чё, идем нагибать весь мир? Ну, Артем, что скажешь про нападавших? Как по мне, они явно не ожидали сопротивления. Ну, сами виноваты? Угу. Хорошо вы с Домиром сработали, ничего не скажешь. Вообще просто как про. О, мельник. Чё? Я тебе дорогу закрытил, чё, чё ты мне сделаешь? Вот широкие а, вообще Ух. степан сворачиваем лагерь понятно так это не нравится качество все-таки на экстрим поставлю так размытие на нормальное. Трессировка лучей на высокая так целяцию вырубим нафиг короче Надеюсь, будет лучше. Ну что? В общем, ребят, поехали. Поехали. Фух, какое у нас задание. Так, смотрим. Так, отлично. Ага, пора выполнять план. Дамир и Гюль должны ждать меня возле крепости нефтяников. Ну ладно. Нифига они тут. Слышь, Иванович, а шланги-то не лопнут. Это же их через весь вагон, о как? Артем, мы что? вот уезжать собираемся. А, я думаю, это. Это пробедняк, которых на том корабле полуразобранном бандиты держали. Uh -huh. Представляешь, не помог бы ты, они бы там так и сидели сейчас. Какой же ты у меня молодец все-таки что пыль это чертова. Скорее бы отсюда свалить. Да свалим свалим. Мне нужен живой муж, а не мертвый герой. Я сначала подумал то что она топливо моется, я забыл то что это вода, не топливо. Блин, Сэм. Стой поболтать хотел, как же так? а где моя тачка? Тачка здесь, понятно. Ну что, поехали. Мы просто всех разгибать направо-налево, только так. Всем лучше! Барон! Чал, пора Да! Всем, кто во втором резерве, собраться на выске! Правильно ли мы едем? Правильно, как же как же иначе? на бухан конечно так я бандита слышал сейчас ну, ладно фиг снимай. блин вообще ничего не видно Отлично. Почти доехали. Все, мальчик, ну все, как бы можно вылезать. Вы тут? Какая цистерна. этот эти что ли? Ага, вижу их. Так, загляну-ка сначала сюда. Кстати, сейчас мы будем играть с физиксом. Посмотрим, что это такое. Должно быть намного лучше. Мы тут осмотрелись. главные ворота охраняет небольшой отряд. За ворота еще через Зиндан. Подземелье можно идти. Там унай Байлер рабы держит. Mm. Да, в общем, план такой. Мы с Гюль попробуем тихо снять их охрану и пройти со стороны ворот. Ну а если тихо не получится, они, по крайней мере, на нас отвлекутся, а ты через подземелье зайдешь к ним в тыл. Эх, подземелье. Надо сейчас освободить, значит. Пойдем, проведем тебя. Не отставал. Просьба вам, если получится, не убивай местный. Он люди неплохой. Мунай Байлер только слушался, бару он слушался, боялся и слушался. <клаприрает> Гюль насчет местных правильно говорит. Вот. Нам сюда. Молокососы сплошные. И мозги им с детства, похоже, промыли. Так что, пожалуй, стоит их пожалеть. Я вас услышал. Ну что ж, попробуем. Значит, без шума, да? Так, секундочку. Значит так, я приподниму, а ты пролезай. Значит надо глушитель поставить, логично же. Да скорее тяжелая зараза. Блин, блин, все, все, все, братуха, давай, давай, давай, давай, давай. А, все от души. Отлично. Что это? До встречи наверху. Давай. Меньше кровь, Артел Пожалуйста Так, блин, куда идти? Меньше кровь Это типа намек что ли? Что я такой? Уже началось Уже да нет. Ч такая музыка напряженная? Типа меня спалили. Давай давай постоим, подумаем о смысле жизни, там все дела. Да разворачивайся ты. Никакой враг нет, священный планы нас хранит. Нет, Давай не беси быстрее. Эй, Ну это что за стелс такой? Блин. Просто невозможно, реально. Нет, но как? Он блин просто смотрит Шарлей Бармлейн, как он там говорит, отлично. Ага, uh -huh. ну все, давай пошел. До встречи наверху. Пойдём Меньше кровь, Артел. Пожалуйста. Ешки мжок, мля. Никто не ходил тут, Мы стоял-стоял, каждый день стоял, пользой жопы на. Лучше охоту ходил. Дуракун Кожаксы рабство брал. Ну рыжай, как Правильно сказал совсем не. Не уходи! все Минс-1. Тихо, тихо, тихо, тихо. Он... Этот там здесь! Ой, блин, ну почему я не могу его просто оглушить? а? Почему я во сне его не мог оглушить? Остался, а блин. Да идите в жопу с таким стелсом, реально. Разраба, блин. Прям и бешивает просто. Ой. У меня уже глаз дергается. Реально. Отлично. Свидетельно. До встречи наверху. Так. Мэра, никто не ходил, дураки жёг. Мы стоял, стоял, каждый день стоял. Польсой жёг меня. Польсой жёг Лучше охоту ходил. Дураку Кожаксы рабство брал. Дуры, брыз, не сказал, не. Так, лучше просто этого обойти и ничего не тушить. Работать, а то -то Почему я свечусь? Непонятно. Люди, ладно. Собак не жалко. Где, где свет. Я просто все обойду. Кажется, надо делал, как-то тихо ставал. Пять. просто пройти ну типа отлично нет отсюда нельзя пройти ну, умеют же пугать а Собачьи бои у них тут весело. Хорошо живут. Вы сказали стелс, будет вам стелс. Надо через каждые 5 секунд. не знаю врачу нафиг В смысле он здесь кто здесь никого здесь нет ничего не знаю все отлично а. Вау. Блин, вот это реально мощно. Офигеть, а. Блин, дают, конечно. Ну, да. Просто нет слов, реально. Вот это вот, я понимаю, Сталинка. Прям, не, ну круто. Масштабы поражают. Дамир, никого же не трогаем. Отлично. Зря я, значит, волновался. Конечно, зря. Смотри, цистерна залита под горло. Хорошая новость. Но есть и плохая. Ворота закрыты, и забрать ее мы не можем. Товарищ полковник, это Дамир. Цистерна у нас, но возникли проблемы с воротами. Вас понял. Действуйте по обстоятельствам. По обстоятельствам, то есть мочим провода всех. Провода от ведут на вышку. Но И вот провода. Туда Я а понял, надо туда попасть, мари. да? Молодые люди, вы серьезно задумали атаковать нашу крепость? Я, конечно, уважаю храбрость. Но умирать просто так все же не стоит. Да ладно, будь таким самоуверенным. Что главный? Поднимайся ко Артем, мне. Конечно, Артем, конечно, Артем. Да смотри, как заговорил, гад. Ха-ха, <существует> <существует> конечно, засал. А ведь мы ему насолили как. Прячь волыну и поднимайся ко мне. Иначе прольется море крови. И совершенно зря. Ну что, Дамир, я пошел. Пожелаю удачи. Ой, чё это такое-то? Двигатель какой-то там от самолета. Соглашался сейчас, надо! Бюльс, куда ты пропала? Кстати. Держи наверх, на вышка! Есть план! Оружие-то опусти! А ты мне чё, видишь, что ли? Вот у тебя тут камера? С на изготовку тебя никто не пустит! Да все всё всё увидите. Открыть ворота и впустить гостя! Поднимайся, тебя никто не тронет, если сам, конечно, не нарвешься угу. Мне, это... Мне тоже. Вариантов нет. Если не уедем все в Севы, ты пустыня в рано или поздно. Удачи, Артем. Если что, пойдет не так. В общем, чем смогу? Могу. А, я думал, скажешь забудь мой номер. Еще Про Сюда давай мне! Ты качал, на того обойди! Сразу в чистым двигай Еще пробздишься, козлами этими. Бугорш, ты него не любит. Я тебя запомнил, чувак. Тебе починить расплюнуть, мля! Ты того, мля, не мешай чисто. Нифига, тут у них технологии. Огнимк. Типа того, вперед меня А, я понял. Вот этот отшеник, один из этих, похоже, да? А, ну пожалуйста, иначе я всех убил, конечно. Если ударей да замутишь, я тебе запчастей притараню, или тупо половину наварочек. Не, ну ты чисто зацени, что чё... видишь. Рабы у них какие-то странные, конечно, вообще. Не машина, а огонь, блядь. Чуваки, вы что там, тошнит вас? А, понятно. Что, чуваки? Только, сука, нам на нее только смотреть на... Эх. Что с головой? Вот ты чисто не возникал бы на эту тему, бля. Да что? Шестерок зеленок сразу в охрану, на! А туда же только смотреть! Не, ну ч ⁇ ты мне сразу так? Я ж ничего! Ты чисто того, обойди. А то, Видишь, обезьяны тут напрягаются. Я 10 лет тут Что они делают, типа наказано? Не мешай животным расти над собой. Чё, чё, чё, просто реально. Национализм а какой-то. А, ну, ты, давай, тяни, бля. Тортой местно. Фиг а тя тя вчера зима, кормили нам? На Твою мать! Вали, козла, пока не подвалил тут все на! <свят> Ох, <свят> сгорела, жара на работу, на. Мля, какие же они тупые на... Че за мир вообще? Жестокий просто ужас. Че <свят> вышли все новых, дай. Там у нас лохматые горбатицы на... да Я посмотрю чисто. Давайте я вам помогу, ребят. Ты куда это собрался? <laughs> Ладно, не помогает, не работает. Блин, крал лагает почему не надо Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да, да, спасем раба. Ну-ка, ну-ка. Мирза, не злой, я красавчик умирал, меня Блин, жалко мирза мирза меня Ой Сорян Блин, блин, это что то я тупанул Блин, я не спас того, который этот Сгорел Свою... Дай-ка сохранюсь Пройдешь хаты блотарей, потом горем. А Сохраниться уже... нельзя, да? Самого бугра будет. Угу, Отлично. Так, я все-таки кое-что сделаю, потому что надо будет перезайти, так так, так лагается страшно. Так, ну что ж, продолжаем. Самого бугра будет. Ну сейчас вроде не такси лагает. Ч, бро? Как она? И чего мне постоянно охрана выпадает, пока остальные на нормальные задания ходят? В общем, эксперимент с этим. С этим, короче, со физиксом не удался. Все лагает. Поболтаем, друзья. О. Я могу отсюда попасть. Привет. Напугал, да? Нечего тебе тут делать. Так куда мне надо, я не пойму. А, сюда. Все договорились. Не, ну чё ты там копаешься? О-о-о. Так, сюда я не могу, да? Это барон? там какая-то женщина моется нельзя подсматривать над другими ладно пошел я кто это это собака хуже собаки Вода для людей. Не пофиг. Пошел нахер. Дюмыч, что Очень глупо. <связывая> <Убейте> их. <связывая> не, но ну... <связывая> Хотя, плохо, наверное, поступил. Подумаешь, побили бы ее. Так я людей тут убиваю. Блин, интересно, а что было бы, если бы я, типа, этого не делал? Блин, мне очень интересно, что было бы, если бы я, типа, ничего не делал. Не, ладно, дай-ка я быструю загрузку сделаю все-таки. Блин. Так интересно. Конечно, да, женщине нужно ступаться, но это какие-то жертвы. Кому они нужны? Конечно, может, с вами а поспорить. Там uh, day, no no Не, ну ты там Стэн перед выбором меня ставит, конечно. Слым, ля. Давай, надо, бля, спросить. Прости, улым рза! Минкин! Ты собака! А, ву, злотят, а ну заткнулась! Хуже собаки! Бля! Для людей! Сучара! Для хозяина! Хватишь бить, а? Поняла! Хорош! <решко> Эй, ты, бля! Че, бля? Чего, давай, да, давай, нам! Да, улым Он ее убил? Ну, отсюда, ну ты сюда, давай, что зло, Двигай! Вечно. Бугор мля ждать не любит! И быстро Да-да, вы а, а, да, да, да, да. Ну все, вроде живая, короче. Блин. <свят> Таланов становится, да ладно, восстановится ничего. Гастролер пожаловал. Бугру пятки лезать, походу. Смотрим. Бы... Может, Мик все равно придется всех убить. Офигеть. Эй, красавчик, издалека приехал. Я помню то, что в метро Слайд есть такая штука, где можно типа монетку подбросить или что-то того. После Барона, заходи ко мне. Не пожалеешь. И золото че? Вы совсем это пошлое да? Это тык бугру. Ну давай чисто заваливай. Чисто открой. Плету плетут, бугар... Куда у них вся эта фольга какая-то золотая? Не ожидал такого приема. С женчиной говорить сняв маски Всем есть прием я что будет интересно странно что я не особо расстроен вашими шалостями что поделаешь наш мир жесток так у артема и Сянька, так что артем давай не это что ты сделаешь, а? Я лишь по мере сил стараюсь привнести в него Толику порядка, без которого нет надежды на что-то лучшее. Он прав нет, в какой-то степени. Жизни. Но перейдем к делу. Вряд ли вы прибыли сюда насладиться погодой. А значит, у вас есть важная цель. И цель это где-то далеко. Я готов помочь вам достичь ее, предоставив горючее для продолжения путешествия. догонишь что? Не, не бывает такого. что запрос так, что-то. Взамен же я попрошу а. немного. Отдайте мне Гюль. Приведите ее, и все мы выиграем. Я получу Гюль, А нафига -а, и Гюль? И все будут жить долго и сейчас. А вот и Гюль, кстати, ага. Ну что? Ой, все равно всех убить пришлось бы, черт. А. Капец, тупость. Лучше бы... Вот знал бы я. Вот, короче, нельзя никому доверять. луна надо было сразу всех пристрелять а все. За меня держите. Не захотели а, это, это разработчики. разработчики. И ты кюль первая! Убить их! А, как банально, блядь. Ч готовишь? Оба-на. Так, не. на. Короче, давай нафиг. Я готов, короче. Поехали, давай. это просто расстрел, реально. Еще Направить... не крутится, Вокруг а? Что такое? Почему не стреляют? Ой, блин... никому не нужных проблем! Но твоя смерть сможет ее развеять. Почему замолчала? <клышко> Артем, я пойду туда, пока собака не убежал совсем. Он все, он сдрапнул, Давай, короче, убежал. Тебя Что это? Держись. Не, мне интересно, я это Куда возьму. Ты где? Ой, блин, беги! <свист> так, так, так, быстрей, быстрей. Давай пас... быстрее. Да, блин. Да было жестко. Нет, блин, это слишком как-то. Это прям вообще. Рано я пошел оружие подбирать там. Просто вообще. И дверь тебя открыть. Это была ошибка. Все, начали. Куда ты где! Получай Так, Гарри, Гарри, ясно. Другое дело <связь> так быстрее, быстрее, быстрее <связь> все успел. Ну все вам теперь кранты, не отдачи нет никакой. Да блин, <связь> что произошло вообще? Рано радовался, называется. Все, надо штурмовую поставить быстрее. ставится зараза сейчас не так красиво получилось конечно <связь> <связь> э, вроде на уровне нормально играю странно позицию нормальную занять вот, вот тут и все и дверь тебя открыть держись так быстрее тут <г distinguish noises> тут Так, теперь F5. Давай. он стреляет он же в огне там блин ну, не понимаю я эту игру немного ладно я понял реально реально потная штука я, я никуда не буду ходить я просто сейчас херу Скрипт, просто скрипт. Куда собрался трепать? Вот и где! Получай! Газ! А где, кто где? Блин, граната, мля, еще. А, отличная позиция у меня тут, кстати. А, да, блин. В это, в Все, офигенная позиция. Очень блин. наконец-то. Ничего Гюль вот, говорила. Что Такого это, кстати? А, это просто. Я это что, что кстати? Что-то нанька. Вот Николаш. Артем, так, погоди, погоди, надо залутать. Буди, надо залутать. Ты что? Ты же все понимаешь. Так, ну все, поехали. Ай-ай. Вот, ты хотела создать новый мир? Не выйдет. Сара придет всех убить. Тибель, держись, держись. Че, рукопашка? Не вот, нравишься тех, кто так говорит. Все с диктатором очередным. Выдал мой народ надежда, я это никогда не забуду. Но война для меня только начался, а теперь надо закончить дело. Уходим, Артём. Спасибо, что помог моему народу. Я у тебя в долгу. чонок я так волновалась а там гюль была кстати ну ладно она не пропадеттики с волги людоеды из бункера в горах рабовладельцы с берегов высохшего моря сколько же чудовищ породила война или они были всегда и а война лишь дала им возможность проявиться во всей красе и теперь от них никуда не деться? Все же терять надежду рано. Мы все ближе к нашей мечте найти пригодное для настоящей жизни место без радиации мутантов. На добытых в пустыне картах обнаружилось <как> несколько многообещающих вариантов, и весь экипаж с нетерпением ждет решения полковника, куда же Аврора отправится дальше. Пока же поезд плавно катится на восток. Экипаж отдыхает, а Степан сделал Кате предложение, от которого та не смогла отказаться. Что за реклама пошла? В все белое? А, -а, а вот оно шо. Че, титьки покажу, да, опять? Кашель этот дурацкий. Вроде уже выехали из этих песков. Не получилось покурить, да? Ах, Артем, просто... Никто не устоит перед Артемом. Ничего страшного, уже прошло. Ребята, не хочу вас отвлекать, но вы подтягивайтесь потихоньку. Там стол почти накрыт. Одну минуту, Степа. Пока а скоро... она быстро. Ну что, Тема, пойдем? Или побудем еще? Mm -hmm. Хорошо. Вот этот, Вот я теперь буду выбирать тут. Я теперь выбирать Знаешь, люблю. И, я вот смотрю на Степа, пускай На нас с тобой. И думаю, как же нам повезло. У родителей-то моих все совсем не так было. Плохо было. Я тебе рассказывала, от чего мама умерла? Нет, конечно. Отец ее довел. Он тогда еще жестче был. Она всяк доведет. идет со службы, сапоги скинет, а у самого лицо все перекошено. Сразу к бутылке. Ругались а много. Все за закрытыми дверями. Потом пропадал. Гулял? И пока его не было, она тоже прикладываться начала. Когда трезвая была, плакала. А как выпьет, мечтательная такая становилась. Знаешь, как она меня звала? Просто А. Обнимет меня, говорит. Мы с тобой, А, поедем когда-нибудь в мой родной город Владивосток. А оттуда в поселок, что на самом берегу океана. Мне тогда пять лет было. Мало что понимала. Но поселок и даже океан могла себе представить. Потому что верила ей. Верила, что поедем. А потом она с собой покончила. Дрянью какой-то отравилась. После маминой смерти отец пить бросил. Раньше Май. на меня внимания особо не обращала. Когда она умерла, больше одну не оставлял. Везде таскал с собой. Но про нее мы с ним за все время говорили только пару раз и все. У меня кукла была, Жанна. Я с ней играла, будто она моя дочка, и мы поехали на океан. Потом отец спрятал ее куда-то, сказал, что потерялась. Не хотел, видно, чтобы я себя несбыточной мечтой мучила. И я тогда придумала, что она во Владивосток уехала. А теперь и я еду. Пусть и не во Владивосток, зато с тобой мечта сбывается. Кстати, мне всегда было интересно, о чем папа мечтает. Он же должен уметь мечтать. Так вот о чем? О погонах, так он сам себе мог любые навесить. Людей спасти? А что им дальше делать? Под землей сидеть? Никогда не понимала его. Чем он живет, что ему надо для счастья? Может и ничего. У него ведь никогда не было времени подумать о завтрашнем дне. В метро о таком как-то не думается. А тут, наверху, другое дело. Я вот знаю, что хочу. Ноги в песок зарыть. Строить из него крепости для малышей. Я себе двоих представляю. Девочку и мальчика. Мальчик на тебя похож. Потом бежим купаться. Вода теплая, за спиной горы. Домики деревянные на берегу. Солнце нас будет каждый день поднимается огромное прямо из воды. И бухта это наш с тобой пункт назначения. Туда стоило бы через полмира ехать. У каждого должен быть пункт назначения. Своя точка на карте, куда он рвется и где может наконец успокоиться. У всех наших свой. Вот подняли колпак, выпустили нас из метро, и мы разбегаемся. Но не сразу. Сначала по инерции еще вместе бежим. Бежим, туда откнемся, сюда, но каждый свою точку найдет, и там останется. Не знаю, где такая точка для моего отца, Артем. И не знаю, где для тебя. Но я тебя очень люблю. Очень-очень. Дышавно, душевно да. Бегите, еще посижу немного и приду. У меня, кстати, вот здесь татушка какая-то есть, то есть с группой крови, возможно. Посмотрим. Так, дневник. Это понятно. Экипаж. Рез. Новый мир. Ганнибалы, занявшие правительственный комплекс, и Монтау, похоже, поголовно прожил какой-то нервной болезнью. Вероятно, они заразились и пожирают человечину, так что речь их практически неразборчива. Но безумная целеустремленность, за которой они преследуют свои жертвы, и их полное пренебрежение собственной безопасности делают их опасными противниками. Дикари, местное население при Каспийской пустыне, безжалостно покоренная и обращенная в рабов тираническим режимом барона, в основном состоит из молодежи, служащей своим хозяевам верой и правдой, несмотря на жестокое и бесчеловечное обращение, которым вознаграждается эта преданность. Угу. вознаграждается эта преданность. Ага. Так, во многом это обусловлено созданным бароном культом священного пламени. Беспрекословное подчинение всем заповедям, которого нуждается... Блин, читать сложно, я не знаю, то ли я тупу, туплю, чё... Так, во многом это обусловлено созданным бароном культом священного пламени. Беспрекословное подчинение всем заповедям, которого наслаждается бандитами под страхом смерти. Плохо видно, блин, запятые не видно. Так, бандитская империя с Сварогу сварок нефть ага. бандитская империя захватившая часть при каспийской пустыне которую нам выпало посетить во главе этой организации выпало посетить Точка. во главе этой организации стоял барон правивший своими правивший своими подданными со самым большой в реги в регионе нефтяной вышки превращенный им в настоящий замк а это нефтяная вышка такая была Свое восхождение к вершинам власти, барон похож на Чего-Кампания Сварок Нефть. На момент начала войны, занимавшийся нефтедобычей в этой области. Угу, понятненько. Так, и сейчас. Так, ну давайте продолжим. Так, тут все, мы посмотрели. Животное. Креветка самка. Клетка самца, Жуко-паук, Кимра. Ну, э, там ничего особенного. Так ладно. Пойдем, что уж тут. А мы Джол, все в лучшем виде, Артем. А это с нами. Угу, uh дасилка. -huh. Так, сначала здесь погулять? Не, ну так, конечно, огромное. Просто огромное все. Ладно. Ко мне там лежит. Он не выносит. Артём, да, садись да, скорее, на да, стынет, а да, вы да, да. Что я пропустила? Я как мизонтов, Их удивительный танец. Мочи. Не бойся, еще увидишь. Минутку внимания. Полгода пути и тысячи километров позади нам через многое пришлось пройти. Ладно, ребята, я понимаю, что интрига затянулась. После длительных размышлений и детального изучения спутниковых данных, мы нашли место, которое может стать для нас новым домом. Это речная долина. Там есть лес, там есть гидроэлектростанция, и это место урено от населенных пунктов, что очень важно, как показывает опыт нашего путешествия. Так вот, мы примерно в двух днях пути оттуда. С чем я вас всех и поздравляю. Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Мартем Да-да-да! Осталось да. еще одно важное дело. Степан, Катя. Ух ты, кольца. Степан, Катя, повторяйте за мной. Я беру тебя в законные Я суп... беру тебя в, тебя в законные супруги. супруги. И с этого дня клянусь любить тебя, и, и с этого дня клянусь любить и тебя в горе и в радости. И в, в, богатстве и в, бедности. в богатстве и в бедности. В болезни и в здравии. В и, в здравии. и до тех пор, и пока смерть не, не случится нас. Как капитан этого корабля, объявляю вас мужем и женой. Многое лето. Будьте счастливы и... Горько! Горько! Горько! Горько! Ой, -а горько, горько, да, да, да. Ой-ой-ой. Оно умирает? Кровь? Давай, мать, не умирай, как говорит один блогер, мать. Ты чего? Аня, что с тобой? Сознание теряй. Ой, пай. Осторожней. Аня, держись, пожалуйста. Что случилось? Что с тобой? Что она кошли? Так. Катя, ну сделай же что-нибудь. Не толпитесь, и мозга Бога. Нужно лекарство и, короче, вот что я знаю. Какое-то лекарство должно быть. Надо его найти. Простите, что раньше не сказала. Аня, о чем ты, родная? В Ямонтао, когда меня наверх утащили, тот упырь, врач, сказал, легкие распадаются. Газом после того подвала просто разъела. Да как Но ты можешь верить этим? этой этой твари? Мы же из пустыни только, а песок, он же как наш наждак. Не переживай. Катюша, Артем, на пару слов. Чего ты, Катюша? Все нормально, Артём. Иди, все хорошо. Все веселье обломано. Что-то мне боязно. Старик, похоже, рвет и мечет. Альбом. Устроить сейчас Артема выволочку. Артем не виноват. Я сама в тот подвал свалилась. И если отец ему хоть слово скажет, я ему потом устрою вырванные годы. Да и вообще, надоело уже. Чуть что, сразу на Артема бочку катит. Даже если ему не было. Комплекс неполноценности какой-то. Да ладно тебе, планида. Да. Ну, полковника Катя быстро успокоит. Она молодец. Да и ты не волнуйся, Аня. Она тебя мигом в порядок приведет. Я и не сомневаюсь. Повезло нам с ней. Особенно тебе, Степа. Это факт. Спасибо, Аня. Так, блин, кошку надо выпустить. Кошку. Так поехали. Иди, Артём, полковник ждёт. что интересно, он скажет. Ну что, зетёк, что делать будем? Святослав а? Константинович, давайте не будем пока паниковать. А вы что думаете, Катя? Я думаю полагаться на диагноз какого-то дегенерата преждевременно. Смена сырого воздуха, метро на пустыню, с ее жарой и песчаными бурями, такого легкие не любят. Но мне тоже кажется, что если бы это был газ, такие бы плохо Совершенно стало. верно. Поэтому я ее сначала обследую, насколько квалификация позволяет. С и... чего врач, а она врач. Впереди долина, лесной воздух. Думаю, одно это может все поправить. Простите, что вмешиваюсь, но что случилось? Они <связь> а, кровью закашляли. О, Господи. Вы серьезно думаете, что это песок? Больше на туберкулез похоже. Ну, и вот и мы вылечим. Антибиотиков у нас хватает, воздух опять же. Катя, ну а если вдруг, вдруг тот Кат был прав? Он был прав. Может, лекарство какое-то, а? У нас в поселке часть ПВО стояла. Перед самой войной у них проявилось новое средство. Многих потом спасло от поражений газами, токсинами. Я проверю мамины записи, найду название. По-моему, в Новосибирске производилось. Новосибирск поедем, значит. ПВО это. В базу ПВО. Что думаешь? А? Ермак, что думаете? Ермак. Да что тут думать? Едем, конечно. На край света. А в Новосибирск? Ну, тысяча две будет. Тогда решено. Едем в долину. Если там все нормально, обустраиваемся. Если у Ани будет ухудшение, то с группой добровольцев отправляемся за лекарством. Вы уж, Катюша, поищите название. Найду, не переживайте. Еще, Артем, не хочется неприятных сюрпризов в этой долине. Ты самый опытный разведчик. Поэтому бери еще одного добровольца и проверьте ее сначала на дрезине. А пока идемте ко да, всем, успокоим Аню, да и ребят. Бедная. Понимаю теперь, чего она в последнее время чернее тучи была. Представляю, как себя накрутила. Ну, что постановили, Ха -ха. В общем, слушай мой приказ. Всем успокоиться. План остается в силе. Мы едем в долину к лесному воздуху и чистой воде. Начинаем обустраиваться там. Если вдруг у Ани... Папа, не надо. Повторяю, Аня, если вдруг тебе начнет становиться хуже, Катя подсказал лекарство. Так что, если понадобится, мы его найдем. Ну, по-моему, отличный план. Тогда я тоже попрошу всех. Ребята, не волнуйтесь. Я и так места себе не нахожу, такой день испортила. Ань, да перестань ты, все нормально. Накрутила себя из-за черта этого схимонтау. Думаю, это все же песок. В Москве я в пыльной буре не попадала. Совершенно верно. Мы, кстати, о том же говорили. Так, Тост! Ребята, за вас. Просто будьте счастливы вместе. Ура! А когда будет свадьба с Аня с Артем, интересно? Ляна была? Про, Про нас. Легко. Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Полковник Васин созвал свой полк и сказал им Пойдем домой. Мы ведем войну уже 70 лет. Нас учили, что жизнь это бой, но по новым данным разведки мы воевали сами с собой. Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть.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 Но хватит ползать на брюхи, мы уже возвратились домой. Этот поезд в огне На мне на что больше жать. Этот поезд в огне, на мне куда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе, Она умрет, если будет ничей, пора вернуть эту землю себе. Этот поезд в огне, нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам не Все кивают больше прям. бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. Класс, точно ведь про нас. Даже полковник имеется. Да уж точно пора вернуть эту землю себе и вот еще что сюрпризы как на мосту и в ямонтау нам больше не нужны поэтому мы вышлем вперед разведку на дрезине Артёму в помощь нужен доброволец я я долину проверять на наличие врагов пожалуйста! Есть у меня подозрение, что Алёша собрался Долину проверять на предмет наличия там местных Амазонок. Отлично. Значит, решено. Завидую я тебе, Степан. Раз и сразу новая семья, и жена, и ребенок. Ни тебе пеленок, ни тебе ночных дежурств. Животик ни у кого не болит. Завидовать нехорошо. Вообще тогда да, старый Кстати, От пеленок и не уклоняемся, товарищ полковник Вынашиваем план завести Насте-братика Если она не будет возражать Мне лучше сестричку С сестричкой можно в куклы играть И нянчиться а С братом тоже можно спарту и спецоперации. Брось, Стёв В спецоперации Бог даст, мы отыграли Ах, не знаю я, как вы, а я, если честно, устал. На пенсию хочется. Пожить, наконец, по-людски. Вам нельзя на пенсию. Вы еще молодой. Ха -ха -ха. Старый Старые, Настена. Неправда. Ха -ха -ха. Вот ты говоришь, завидовать нехорошо. Ну а что делать? У твоей-то мамы ты и есть. А у моей они такой умницы нет. Ну, пап. Что, пап? Это в 20 мужик о детях и думать не хочет. А вот я бы сейчас внуков на коленях покачал. Рукопашному бы их обучил. Стрель без двух рук. <смех> Я могу к вам в гости ходить Конечно, заходи, Настя Вот только дедушка Мельник все равно не успокоится Ему своих внуков подавай А, Артем, неловко даже как-то и уговаривать тебя Дочка у меня красавица, спортсменка Ага, мастер спорта по стрельбе Ладно, в Москве-то. Согласен. Тьма, туберкулез, крысы, мутации, но тут-то. А? Все, па. Обещаю тебе заняться этим вопросом прямо сегодня. М? Ну что, за колонию, что ли? За заселение земли и за продолжение рода. Точно! За детей! За детей! За детей! За детей! Фу, за что я пью, ну ладно. сладкая! Ну Ой, бля. Да. Ой, ты как всегда. Да не волнуйся, Алёша Думаю, с этим тоже все будет в порядке. Если все получится, люди будут к нам приходить. Нормальные, хорошие люди. Свою базу создаем, короче. Выжили. Но если придет кто ненормальный или нехороший, он сильно пожалеет. Это да. Но как тут с плохими справимся, то и о Москве подумаем. И может даже что-то придумаем. Угу. Установим да. Россию, короче. Хорошо, ах пошло. Красотища хорошо, какая! Нектар богов. Артём, теперь твоя очередь. Покажи класс. Давай. Дай гитарку. Ох, и духота тут! Не дарите её через давайте покажу классу чё сейчас погодите сейчас, сейчас сейчас покажу так так ну типа типа да сейчас покажу покажу давайте ну да гитару гитара мне дать не хотите да а, вот же гитара. Блин, что тут только нет, конечно. Ой, Цой, сейчас будет авторские права, бла-бла-бла. Нет, пожалуйста, не надо никаких авторских прав. Ну ладно. Так, и теперь гитарку. Что, Артем, надеюсь, я твой голос сейчас слышу. Нет, не слышу. Все, хватит вам но ну, нормально сыгранул Степа, сыграй еще что-нибудь ладно хватит давай-ка еще раз ту от борисыча с удовольствием тет сам со мной разговаривать не хочет никак А, это моя оружие, тут лежат. старые типа конечно ладно Куда ты убегаешь, а? Вау. Машину с собой забрали. Так, ежедневник. А, записка ТТшника. Крест. А, пишу записку, чтобы никто случайно не услышал. Я тут Кате и Степану готовлю сюрприз по случаю свадьбы, и мне нужна твоя помощь. Хочу сделать им кольца. Полосы уже прокатал, а вот с размерами затык получился. С Степаном проблем нет. Я всем... Я, ж... Я же всем перчатки делал. А вот с Катя, неплохо бы мерку снять. Надо же, чтобы сюрприз был. У тебя глаз намёт, но может, помочь подобрать Дейса да шлифу... да шлифовку? Дейса шлифовка потом помощь не помешает. Времени-то все ничего осталось. Заранее спасибо, ТТ. ТТшник, как мило. ТТшник, да, покурим. Да, братка, напугала нас всех анета твоя. Ну а ты не переживай. Оно, ну, конечно, на чехотку похоже. Но Катюха лекарь правильный, Так что на ноги в два счета поставь. <соспит> да и впереди, наконец, что-то путное. Река лес. О, наша ядроэлектростанция. Да, интересно уже глянуть. Их я еще не чинил. <соспит> так что все путем будет, Артёмыч, не переживай. Скоро заживем по-людски втория. Вы, Саня, детишек нарожаете, а? Пора ведь уже, братка. Ну, понятно, в Москве вас нельзя было Но в долине то же самое оно. И Степан с Катей подсобят. Теперь же на законных основаниях. Колонию же заселять надо. Все как надо сладим. Народ у нас укастый. А что самое главное, с головой все. К таким и другие добрые люди в охотку приходить будут. Ну и что важно, если ублюдки какие сунутся, мы им рога мигом обломаем с такими-то бойцами. Угу. Оно понятно, что долину эту проверить сначала надо, полковник, дело говорит. Но тут дело привычное, вы с Лешей справитесь. Что-то разговор ни о чем идет. Проклятое, совсем другое было. Чуйка у меня тогда была. И ведь говорил же Старшову. Но тот к министру так рвался, что весь снег потерял. Скажи, стрелены же воробьи, а? Вау. Оно и понятно. У каждого найдется зацепка, которую если тронуть, он обо всем и думать забудет. У Антамир как с бароном воевать кинулся. То и понятно, такая шкура был до сих пор зло берет. Почему зря над народом избывался? Все одно как бандит Астраханский. Пристрелили как собаку по делу ему. Еще подручных его извести неплохо. Но то уж Джули сама управится. Тут сомнений нет. Девушка самый огонь спуску им не даст. Да, получается, не зрям там жарились, как пироги в этой печке. И сами карты были и народу помогли. Ну, согласен, да. Декс, ну что? Ну я тут с буханкой твоей разберусь еще баленько. Да буду. Давай. Помою вам, с Алешей готовить. Понятно, здания какие-то. Ванька. Здорово, дружище! А мы тут, видишь, после пустыни оружие в порядок приводим. Ненавижу песок, честно говоря. Грубый, как наждак, всюду набивается. Бесит, просто сил нет. Так что, как только выбрались из этой душегубки, я сразу капитальной чисткой занялся. Ну и князь мне по доброте душевной помочь вызвался. Ага, вызвался. Рабовладелец ты! Вот ты кто! Не хуже барона! <с> <с> а нечего было с убойником в песке кататься! Это тебе не Блин, ну отражение прям настоящее, прям отражение, отражение. Ладно, ну, дайте протиснуться. Чуть телепортируемся. Мне трудно назвать себя религиозным человеком, но сейчас я прошу всех богов. Пожалуйста, храните Аню, и пусть долина излечит ее недуг. А пока мы с Алёшей едем в разведку. Мало ли какие опасности таятся в этой долине? Хотя Лёша, по-моему, и правда считает, что там его ждут женщины. <свят> Посмотри, Если какие. Это действительно так, то лучшего компаньона для этой операции не придумаешь. Женщина, прям хочет женщину. <свят> Ой, сейчас кошечку надо освободить. Так, ладно, продолжаем, продолжаем, продолжаем. Ой. Да, долинка это очень и очень, я бы сказал. А воздух какой. Аж голова кружится. Никогда таких запахов не слышал. Mm. Таким недельку подышать не только они вылечатся. У полковника ноги отрастут. Ты смотри, как мотает. Повело пути. Весь склон, похоже, ползет потихоньку. Хоть бы нас выдержал. Так, надо на Аврору сообщить, что по главной ветке на ГЭС шли. Аврора, это передовой дозор. Как слышите? Прием. Слышим вас хорошо. Прием. Товарищ полковник! Эта ветка Аврору не выдержит. Идите по главной. Да, вас понял. Но спути ремонтировать нужно, так что задержка выйдет. Ладно, план прежний. Рандеву на ГЭС. Как там вообще? Прием. Церковь везде. Вообще, товарищ полковник, тут просто отвал башки. они точно понравится. Прием. Ну, значит, план такой. Сейчас в темпе до дамбы. Все проверяем и сигналим нашим, чтобы приезжали. А то посмотри, какая красотища. Хочется всем показать, скажи. Ну, неплохо, посмотри, неплохо. Какая живописная. Да, да. Приехали, блин. засасывает течение похода нифига это этого я не ожидал вообще, блин ну, хорошо что я никаких спойлеров не знаю ой-ой-ой там труп какой-то Это какой-то местный, походу. Нифига, у него маска. Как будто за Артемом смерть пришла, блин. Маска, как у Владимира, кошмар, короче. Есть такой музыкант один. Дитя леса. О, амазонка. Порога, берег, Иду! Ничего тут нету! Отлично. Ребята поймали твоего друга, но я-то вижу, что вы не бандиты. Так что выручу, если глупостей не наделаешь. Мне пора. Старайся не высовываться. Увидимся! Блин, просто огонь нормальный такой. Поворот событий. Не, вот сюжет. Сейчас я понимаю то, что на уровне. Надеюсь, у меня есть все оружие, сохранилось нифига не сохранилось вау ну карта небольшая, кстати угу У меня больше ничего нет. Ладно. Вот так вот. То, что имеешь, легко потерять, поэтому не надо зацикливаться там на деньгах, на всем этом. На ружках, как в данном случае. 5 uh -huh. разработчики. Ну, uh -huh. тут-то вот так. Аэробика 88. Почему такие старые плакаты? Вроде это не Чернобыль, 2030 какой-то там год. Мародеры, так я тоже мародер по факту занимаюсь. Видите, что делаю? Так, слышите? Да, это тоже? Что за звуки, я не понял. Записка на арбалетном болте. Бандиты, это территория берегового братства. Убирайся или поплачешься жизнью, как остальные смерть чужак, чужак, чужакам. Чё, стрелять придется, значит? А у меня другого пути нет, мне надо туда. Так, детский лагерь солнечный. У меня даже рюкзака нет. Весело. Нас спасти, чувака. Как не по-пацански? Я не понимаю, что за игрушки тут? Ф а, какие-то там куклы непонятно что да тихо ты блин а зачем эти штучки нужны? а вы нашли приманку жмите чтобы бросить ее а, -а, -а. Так, затянули, суки, я уже рух не чувствую. Че, думаешь, я тебе помогаю, я тебе не помогу, чувак? Плохой. Опять у них какой-то культ непонятный, непонятно не чего. Везай! Все, пока, брат, давай, удачи тебе. Как тебе там помочь? А, по жизни помнить буду. Я хвали не видать. Фига накачанная. Волкам оставили, сука. Что-то я не припомню, из какого ты барака, братуха. Фрикит у тебя крутой. Ты, главное, в одиночку к ним не лезь. Я лоханулся, видишь, что вышло. Пять бандитов, короче. Соки, прячутся так, я мля фигею. Проход разведал, обратно уже шел. Скрутили, волки, позорные! Мля! руки ноги затекли, капец просто. А. А. Я сейчас кремаюсь и к пацанам двину. Угу. Надо все бригады идти сука тех лесных учить, они нас отсюда точно оксир ждать не будут. Всех Грибочек. Так, я не все обшманал тут. В этой стороне что-нибудь есть? Ничего тут нет. Ладно, пойду-ка я оттуда. Там вроде есть какой-то спуск или что-то типа того. А, так, сохранится. То упаду еще мало ли. <свят> так. Тут детки какие-то, что ли. Так, сохранение это плохо. Не знаю почему, но ничего хорошего не вижу в этом. Ну, кстати, вот именно эта локация во всех бенчмарках, ну, мы бенчмарке метро, получается, была. блин атмосфера просто зашкаливает тут то тут есть короче рядом блин ну вообще атмосфера так атмосфера короче прям все советское мы обещаем рабочим Улучшение уже сегодня, да. Здра... Да здравствует мировая революция. Так, что тут еще? Ладно. Не угу. понимаю, в метро только то, что тут вся стилисти стилистика, вот, даже школа... Действие это произошло в каком-то году? Я, не уже, я уже не помню, в 2010 что ли, то есть ядерная война наступила. А как бы, как вы видите, как бы все старомодное. В 2010 году как бы уже пластиковые окна почти у всех -то тут. Но это, конечно, хорошо, очень хорошо, да. Атмосферненько так зато, но как бы нереалистично. Так, как туда можно попасть? Никогда. Осторожно. Осторожно, осторожно. Понятно. Сейчас в, в меня будут стрелять, видимо. Я свечусь. Эй ты! Это территория берегового братства. Зайдешь и мы с тобой поиграем. А -а -а, и ты сдохнешь тысячи чертей. Да. Так что давай ноги в руки и топай в другую сторону, понял? Наши уже одного чужака сегодня поймали. Хватит с нас. Блин, каких обойти-то? Никак походу не обойти их. Так, что написано? Кстати, что перш Похоже, Алёша жив, о ком бы... Выяснить судьбу Алёши. Похоже, Алёша жив, о ком бы еще могли говорить местные. Надо найти его. По возможности не беспокоя местных. Они, похоже, серьезно относятся к защите своей территории. По факту они молодцы. Да, красавцы. А я вот так вот пройду втихаря отсюда. Да, музычка совсем другая стала. Прям не похожа на то, что было раньше. Там, походу, медведь. Написано смерть. Если написано смерть, как думаете, надо туда идти? Не знаю, я сначала туда пойду. Библиотека. Ой-ой-ой. Почему они все такие угольные? Ага. -а -а. у каждого дворя такая стояла. Так. Цвинья? Интересно, можно туда пройти? Можно, только здесь особо-то ничего и нет. Но, похоже, надо было просто запретить им ехать. Но тогда я тоже все еще надеялся на эвакуацию. Хотя, какая там эвакуация, если по радио одни помехи? Помощи ждать нечего. А с другой стороны, нужна ли она нам эта помощь? Долина оказалась в стороне от ударов. Даже осадки нас не зацепили. По счетчику фон нормальный, даже под водосточными трубами. Ребята хорошо подготовлены. Не зря мы проводили столько времени в походах. Научить их охотиться будет несложно. У нас есть все самое необходимое, а остальное добудем да сами. К черту сомнения, будем решать проблемы по мере их поступления. В первую очередь, выживание. Блин, метро, наверное, самая мрачная игра, которую я знаю просто. О. Так. В общем, это понятно. С прицельчиком. Начнем. Ладно, пусть будет. Так, там еще что-то было. Так называемый второй этаж. Вот здесь вот. А, это нижний этаж. Смерть. Интересно. Интересно, можно туда? Можно. Так. Ага, прикольненько. Ну змея а то зачем я ее бы трогать, да? Пусть себе живет. Смотрите, это какая странная змея, у нее какие-то клешни. Да? Полупаук, паук полу-змея, полу-вообще. Полу... Манда, ну тебя. Ничего интересного. Ладно. Пойдем на смерть. Что-то смертельного, я не Ч за игрушки расставлены? Кто-нибудь мне объяснит, нет? грибочки собирать они хорошо светит так не пойму так я могу пойти туда а там что что тут тут я был интереснее отсюда а блин я вообще тут Сюда я вернулся. Все, я уже. Ну, уже... Я давно спросить хотел. Все эти ваши пиратские штуки, мертвецы эти на столбах. Вы всерьез верите, что учитель этого хотел? Опять какой-то диктатор, учитель. Учитель еще. хотел, чтобы мы защищались. Ну не помогает же. Вон, бандиты в деревне появились. Да еще наши чужака какого-то непонятного поймали. За... Где-то За... они говорят, а? Пора напомнить, потому мы и в дозоре. Поймаем этих гадов, пару новых пугал сделаем, надолго хватит. Ну ладно, с бандитами ясно, они такое у нас творили. Но новый чужак этот на бандитов не похож. Может, мимо проезжает. Опять у них огонь вместо фонариков. А тут на берег нам выпал. Ну и значит, поработай пугалом чтобы другие стороны обходили. Ну, не знаю. Так, друзья, давайте, короче, на этом остановимся, да? Короче... Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки и всем до встречи в следующих сериях, друзья. Всем пока.